Внимание можно? Конечно. Айда Но сюда, вы... братец, поближе. А, я, вы... чай, короче, Минуточку. Внимание. Мамады еще манушат. Я своего брата хочу Подожди, подарить могу занав... Зав... Зав... сделать. Говори, говори, Пусть... говори, говори потом. Короче, братья с, тобой, с днем рождения тебе. Желаю тебе всех благ, Господа Бога. И этот музыкальный подарок для тебя. Братец, ничего не смогу тебе подарить мое сердце рядышком. Как люблю ценью, уважаю тебя, дай бо в пувику так, чтобы было. И вам, братва, желаю. От души, душевно. Здоровья вам, пацаны. Спасибо, братик мой. Хочу от души. Душена по душам. Как ты сказал там, сам маленький, братва. Душена душу, умра. Эйжи. Как це зайдешь? За ним. Ничего, ничего не знаю. Атан! Мир И жизнь ворам Не ворам Да пусть Эта Прошу просить меня, За то, что молодой был, не понимал Я взрослым стала тушить, поснал. И ты проси за то, что причиняла сердце рано я, ты знаешь, ты моя. Жизнь вором вечна! счастья, денег без в Посмотри по сторонам, чтобы раньше времени тебе не оказаться там Живи и наживай, и, брат, ну, не забывай И все, кто там под твоим бери, давай, не лагай Веди себя нормально и достойно, а то в голове, в твоих Будет очень больно, жизнь Эта жизнь, как ни крути, братан, все у нее впереди Наслаждайся Будет так, как сказано варами. Жиз варам! Вечер! По местаме братва. Красавчик. А если пол за нас, то кто против нас? Только блядь и сам. <реком> <реком> <реком> а? <реком> красиво.